я, прежде всего, вас и поздравляю с вашей работы. Хочу сразу же отметить сказать, что содействие, оказанное государственным организацией в том месте, было прониктовано и всем иным, как осознание необходимости диалога и партнерства между властью и гражданами. Известно, что преподал форума звучали разные мнения, звучали опасения, что государство пытается поднять под себя гражданское общество, сделать его управляемым. Но думаю, что все я уверен, вас и действительно власти. Прекрасно понятно, что гражданское общество не может быть сформировано по идее, то есть вы и те, которые в нас, более всего, посылаю абсолютно непрактическую практически невозможно. И даже опасно. Но пытаться создать гражданское общество Сильный. его вообще невозможно у нас не создать. И хочу еще раз подчеркнуть, У нас прекрасный сюжет. А в Пытается, и только тогда оно становится внести иду Да, наше гражданское общество нельзя считать окончательным скомплированным Но, думаю, что Таймена или страна вообще именно, общества, окончательно, не окончательно в условиях демократии этот является любезненным и, и постоянным. А для России, надо признать, вот этот процесс должен начинает. Ну, да, вот, да, mm -hmm. Мы Мы перед властью только одна задача. формировать а максимально уже приятную власть по принципиальным вопросам государственной да? Считаю, это не просто изумление нормальность, но условие в в демократии это, в принципе, крайне полезно. Без действительно адаптурственного отношения между государством и обществом не может быть политиклассивного государства и процветающего, и общества. Здесь нужно предоставить каракт мы эффективность в от нас, от от вас В этой связи мы готовы ходить на необходимые и то есть мы законодательный законодательным мерам, готовы эффективную обнорадную смерть в обществу Во всяком случае, мы попробуем это сделать. Вы готовы внимательно слушать и слышать то, что вы предлагаете. И полагаю, что именно сейчас, когда для России и ее граждан во время действительно больших возможностей такой сотрудник, что он стать очень продуктивным, оно нужно нашему ситуацию. В наше время очень динамично и успешно событие. А оно требует ответственных действий. Требует точных решений. Требует не только новых идей, лицензиал, планов и новых и, и, и потому сейчас стране крайне нужна интервитая модель. Нужны работающие эффективные модели сотрудничества, государственных и гражданских институтов. Вместе обязаны использовать данный напад издательский старост. Иначе мы можем оказаться одной Думаю, что именно ваша работа здесь не только возможна, но для этих просто необходима. За прошедшие годы вы смогли предложить свои подготовки решения специально, эпидемиологически, в их и, и формационных образовательных Один из ярких предметов – это российский интернет. Его развитие в различной степени заслуга будет государственным уничтожением Самое восстановление доложит фрекситальной новой системе общественной а стране качества и достоинства информации, в том числе касающейся рапорта его вывознавательности. Внутри него оказывается влияние на какие-то Знаю, что есть идея организации общерасистского кадрового осмотра. Самый суперфраза, которая могла бы на котором могла подмогла пользоваться и государство. и истины, Думаю, что эти идеи заслуживают самого зрением, а вам Вас сегодня очень нуждается в результате соединенных мыслей в какие-то идеи и идеи Ваше свидетельство и является политом и реформой правосудия. Оно идет, когда эти реформы идут непросто, может быть только и не может быть только деревне сельскохозяйственных. Здесь голос граждан должен быть одним из решающих. Собственно, так же, как и вопрос гуманизации инвестиционной системы. Положение в весах заключения тяжелое, а проблемы, находящиеся от до многих 10 лет, требуют прочного решения. И мы будем стараться обеспечить реальный доступ гражданских константским институтам решения этих важнейших и других проблем. Продукты, которые бизнес с производства. Это преправление рабочих мест, социальной помощи и образования и национальной безопасности. Наши шаги по ремонту экономики это, это возможно результат конструктивного взаимодействия с представителями статистического ати делового сообщества. Их прямое приедет в этих решениях очевидно. Потом лишь сотрудничество крайне важный вопрос о компетенции прав человека. Повесить идеологически национальные и тренинге. И для России, и для многонациональной России крайне важная проблема. Я убежден только построенные на уважении к правах человека гражданского общества может стать надежным партнером на пути фамилиязации, экстремизма и таких. Очевидно, что перечень темы для нашей совместной работы, конечно, значительнейши, чем то, что я сейчас вам И мы вздем ваше и инициатив по самому широкому кругу вопросов государственного меня Я бизнеса. В данном случае не хочу, если мне дать мне просто поясню. Уважаемые участники вы знаете, в последний сегодня мы много работали над привлечением государства. Но государство всегда лучше чем Власть. и о нем не только по политическим успехам и развитию экономики, но, наверное, не последний, а, может быть, даже в первую очередь по людям, по Потому насколько приятен тот или истинный самого государственного общества, в отзывающих силах и конечно же, только по Машины, тех, а его аппарат от застройки. Действительно, чтобы в обществе, прямо отражается именно самом стиле деятельности аппарата и результат его работы. Я убежден, у вас предравительность его парклёров будет несвободна в общество. На самом деле, мы будем здесь в обыске дуракатизации в том числе. Как Здесь я не понимаю. У гражданского общества есть другие. И почти гораздо более эффективнее, И думаю, что очень правильно, что при подготовке форума использовались или не надо. В заключение хотел бы сказать, что ну, спасибо вот, и всегда были собираться и всех видов преодолевать процес. Но не менее важно, а я думаю, что конечно. Конечно, гораздо больше. Это очень особенно сейчас, когда есть хороший шанс взять ресурсы охрепшего государства и неотвертного демократического общества. Еще пока трудно признаться самим себе, что у нас кое-что, и говорю очень аккуратно, кое-что начинает получаться. Наступает время, когда жизнь в России постепенно становится более именно менее достойной. Мы не каждый день России становимся престижными что в России понятие кричанизма всегда значило гораздо больше, чем юридически оформленная связь в государстве. И потому гражданственность и патриотизм от одной лишь записи, как документы не быть действительности. Пожелаю искренне желание.